Всем приветик, что происходит у человека. Чек Человек сейчас пьет напитки. Невозможно понять, какие именно. Человек, возможно, вводный баланс решил в норму привести. Либо же любые разные напитки пьет. Также может пить в данный момент, прямо сейчас. Всем пока.